Это случилось около трех часов дня. То, что вы сейчас увидите, вы не поверите никогда. Над домом появился неопознанный объект огромного типа. Он издавал необычные звуки. Это, конечно, как фильм ужасов, но представьте, это все происходило в Крыму, именно 18 числа. Ставьте лайк, подписывайтесь и оставьте комментарий.